О, это кто такой здоровый? О, нифига себе, какой он большой, это кузнечик, что ли? Вводная инструкция, кто же такие, ребятки, медовые пчелы. Внимательно смотрите, если вы еще об этом не знали. Медовая пчелка. Крошечный герой в этом огромном мире. Медовые пчелы. Самые главные опылители. Они опыляют сотни посевов. И играют самую важную роль в этом мире. Без пчел жизнь, которую мы знаем, подойдет к концу. Сейчас пчелы в опасности. За последние годы миллионы пчелиных колоний по всему миру вымерли. Пестициды, удобрения и вирусы. Все это ослабило пчел. Проживите эту историю вместе с нашим маленьким героем. И вы увидите, что даже крошечная жизнь имеет огромное значение и может многое изменить. А решил я тут, значит, в каком то веке стать пчелой, дорогие друзья. Да, вы не ослышались, пчелой. И как можно догадаться, ребятки, в эфире у нас симулятор пчелы. Бисимулятор, друзья. Попробуем, что за игрушечка такая. Новая игра, да, появилась недавно у нас на просторах интернета. Ссылочка, кстати, на нее будет в описании. И сейчас братишка Скретч посмотрит, что же, что за симулятор такой. Коротко, значит, это у нас очень казуальная игра, симулятор пчелы, в котором нам предстоит стать пчелой, оказаться в шкуре насекомого и начать выполнять задания своей королевы. А заодно и узнать, чем пчел занимаются на досуге, Пытаясь себя развлечь Как говорят, нам, нас ожидает огромный открытый мир Сейчас, ребятушки, мы все с вами и посмотрим Нажать на любую клавишу нам нужно, чтобы продолжить Итак, при входе, при старте нам предлагают выбрать аватар На выбор три варианта Три аватара И у нас, значит, уровень сложности имеется так, это мы, значит, удалим, потому что я тут чуть-чуть потренькался. А сейчас же мы начнем все сначала. Буду играть, ребят, на легком уровне сложности. Так, ну и я не знаю, чем они друг от дружки отличаются, только лишь как вот этими вот иконками, и все. Выберем стандартный, значит, начальный вариант, а вот эту вот иконочку. Выберем легкий уровень сложности, потому что я, ребятки, в пчеловодстве, ну вообще полный чурбан, поэтому я, пожалуй, начну э, с самого легкого уровня сложности. Пожужим, друзья! Давайте пожужим уже. Так, и... И тут нам открывается окошечко, я уже думал мы сейчас в игру зайдем, тут нам открывается еще одно окошечко, где можно выбрать дополнительные настройки, по вашему, так сказать, усмотрению, но я этого делать, естественно, не буду, я сразу же, ребятки, врываюсь в игру. Конец тут. Новый детеныш! Привет, малышка! Как тебя зовут? Попадаем мы, ребятки, в Ули, и нам сразу же предлагают выбрать имя для нашей пчелки. Мы семья, научитесь летать. Наша первая задача. Бискайт. Как-то так нас пытаются назвать, но мы-то, ребятки, знаем, как нас зовут. Так, подтверждаем наш выбор. И начинаем. Прежде всего, давай, тебя летать, как пчела. давай. Я не против. Вперед, а я что делаю, по-твоему, черт возьми, старая ты пчела, которая не видит ни хрена? Так, значит, передвижение вперед-назад, влево-вправо-вверх, вниз. Ну, и осмотреться у нас на мышечку. Давайте попробуем. Так. Осмотреться влево, осмотреться вправо, осмотреться вверх. Везде какие-то соты, осмотреться вниз, друзья. Ни хрена себе, вот это домик. Нехил. Такой домик вот тут отгрохали. Целый хоромы, Так, это значит, у нас вправо. Это у нас значит, влево. А, движение вперед, движение назад. И остается еще чё, куда? ну, а, Как она динамично, у нас двигается, эта пчелка оказывается, да? Как-то, как-то прям резко даже, да, непривычно. Так, и значит вверх, а это вниз... Ой, я, я упал что ли? А, она, смотрите, она может садиться прям на землю и ползать. Только что-то как-то она прям быстро ползает, мне кажется. Ребятки, вам не кажется, что она очень быстро ползает? Так, вот так вот мы можем сесть. И вот так вот, ребятки, мы можем даже походить. Но только она прям реально реактивная какая-то. Она прям бегает, не знаю, по отношению с другими пчелками. Что-то как-то очень быстро... И на букву «Г» это у нас движение вверх и движение Ого, вниз. Потрясающе. Так. Теперь Быстро учусь. И где это? Где и наш строительный? отметки золотого цвета. А. Они подскажут путь. А, я тебя понял, да, добрая пчела Алиса нам тут говорит, подсказники дает нам. Золотой маркер, следуйте, с золотыми маркерами они всегда укажут путь. Да, ребят, начинаем именно с обучения, потому что я вообще, еще раз повторю, что я а не бум-бум в пчелином вот этом во всем деле. И будем мы сейчас все с вами вместе изучать. Грибочки тут у них такие растут, значит, всякие... Пещеры такие большие, достаточно просторные. И мы приходим к следующему этапу. Что У нас здесь ждет? Специальное место для обучения пчел. Так. В эту а, в которую? Где-то трещинку она мне указала. А в какую трещинку лететь? Вот сюда, что ли? Так, это трещинка. Нет? Сколько меда-то кругом. Обалдеть, а! Это все наше, что ли? Так. Но доступ-то у меня к этому свободного нет Да и в принципе мне так много меда-то самому И не надо, это все, ребятки Для нашего общего развития Первое впечатление пока что еще, если честно Размытое, давайте посмотрим, что нас ждет Дальше, вот в эту трещину Нам предлагают залететь, ну что ж, вот такой, ребятки У нас открытый мир получается Если он, если его можно так, конечно же Назвать и Нам предлагают сейчас полететь а, Вот туда, да, на ту точку Давайте уже слетаем, посмотрим Что нам там скажут Следующий этап нашего руководства пчелиного. А, нам нужно просто пролетать в эти самые дыры. Это, так сказать, курс обучения летному делу. Так, так, ой-ой-ой, это я что, врезался? А, хпшечки здесь есть? Что-то я как-то странно, ребятки, летаю. Как-то странно. Ни разу так не летал. Как-то себя чувствую неловко. Так, это я прилетел на место. Так, дальше-то что? Я провалил задание? А, ну что отлично. Настоящий пчелой? О, вот это я понимаю, уже добрые дела. Сбор пыльцы. А Летите сквозь цветы с золотыми сферами, чтобы собрать пыльцу. Когда горшок с медом в левом нижнем углу заполнится, отнесите пыльцу в улей. Проще пареной репы. Так, куда лететь? О, это кто такой здоровый? О, нифига себе, какой он большой. Это кузнечик, что ли? К нему нельзя подлетать? Такой здоровый, смотрите, вот это кузнец. Так, Давайте-ка вот в эти сейчас кругляшки, я так понимаю, надо лететь. Собираем пыльцу на поляне. Влево-вправо можно, ребятки, осмотреться. Так, можно присесть, можно полететь. Но нам сейчас надо летать. Нам нужно научиться управлять своим вот этим телом. Так, так, так, вот туда можно слетать. Здесь у нас тоже есть пыльца. Какие красивые цветочки Какая красота, просто умиление да? Игра, ребятки, предназначена, мне кажется, для расслабона Чтобы не напрягаться Вот так вот летать, собирать пыльцу И радоваться жизни Так, идем дальше Так, смотрим, значит, наверх Что у нас там? Ага Как-то нас учили подниматься наверх, можно Давайте все соберем, все, что нужно Так, сколько у меня прогресс? 7 из 20, я так понимаю Мне нужно 20 штук собрать Давайте соберем все 20. Так, вниз. Вниз, вниз, вниз там. О, а мы, интересно, нырнуть можем в воду? Нет, не можем. Мы от нее отскакиваем. Это хорошо. А, скорее всего, нам попозже дадут и наш собственный ХП. И тогда нам точно нужно будет осторожнее себя вести. Но, если честно, ребятки, не уверен. Давайте будем тестировать. Так, так, так. Еще один есть. И еще один есть. А, пульца, ребятки, как вы видите, скапливается у меня на задних лапах. То есть я ее реально собираю на свое именно тельце, прикрепляю и перевожу. Ну, а перевозить мы будем куда-то ее, видимо, в определенное место. 15, друзья, уже собрал. Так, стой, стой, стой, камни осторожней. маневрируй. О, вот здесь вот на воде тоже можно собрать. Над водой люблю летать, над водою можно мед собирать. Так, 17 из 20. Так, здесь я, по-моему, уже собирал. Что-то повторяются места у нас. Давайте-ка взлетим, посмотрим повыше. А вот там какой-то улей, я смотрю. Вокруг которого очень много пчел вьется. О, и вот здесь как раз-таки мы сможем завершить. Ого, вы открыли наперстянка в глоссаре. Что-то там, короче, я открыл. Видимо, какое-то достижение получил. Так, мы семья, поговорить с Алисой. но это, я так понимаю, задание обучающее. Ну, что ж, я мы собрал. Полон и мы видим их да, и как же? редкие желтые а эпичные красные да неужели а я даже не знал что Но так можно ты можешь найти легендарный цветок. Он будет фиолетовый. а теперь ты несешь мне 4, эпичных цветка. Я 4 эпичных говоришь да эпичный ты вроде красные сказала да Ага, пчелиное зрение. И используйте пчелиное зрение для определения качества цветов. Белые цветы это обычные, цветы зеленые особые, желтые редкие, красные эпичные, а фиолетовые легендарные. Активировать пчелиное зрение можно на клавишу 1. Вот так вот мы его активируем, друзья, и полетели. Нам сейчас нужно искать красные цветочки. То есть вот эти вот самые... Который нам сейчас необходимы, ребятки. А по квесту. Так, два я уже собрал. Вот там еще где-то маячат наверху. Ага, вот тут вот, кстати, тоже есть. Вот эти можно и собрать. Эпичные цветы, друзья, собираем. Так, ну что ж, собрал я эпичные цветы. Давай следующее задание. Пчела Алиса. Так, так, так. Главное не промазать. Все, собрал я. Отличная работа, сестренка. Смотри, твоя шкала пчелиной энергии заполнена. Да, это что за, за шкала какая? Синяя, Мы которая? используем энергию, чтобы взлететь выше или чтобы лететь быстрее. Попробуй, ты полетишь словно ракета. И как? На что нажать-то надо? Говори! Чтобы лететь как ракета. Пчелиная энергия. Пчелиная энергия это ваш особый усилитель скорости. Индикатор стрелки в левом нижнем углу показывает вашу энергию. Индикатор заполняется, когда вы собираете пыльцу с нескольких цветов одного и... Одного типа подряд А yes, Или если вы а, кушаете Человеческие сладости в парке Пчелиная энергия на а, На шифт Так, давайте-ка ускоримся Вот это я понимаю Вот это скорость, да, действительно Пчелиная энергия дает нам Вообще бешеную скорость Смотрите, как я ускоряюсь Как, блин, ракета реально Действительно Да, это проще парень репа, мне кажется Куда нести-то? Говори Давай, уже попробуй. Да, легко Ты главное скажи, куда а, Найдите золотой маркер, да, вижу золотой маркер Ну я так и понял сразу же То есть без подсказочки я бы знал, куда это все дело перенести Это вот сюда вот мы переносим Возвращаем пыльцу Вы автоматически сбросите собранную пыльцу Когда окажетесь рядом с со сотой Вы не сможете собрать пыльцу Если горшочек с медом а, переполненный Так, ну что ж, подлетаем Вот наши соты и, подлетая к ним, а, наши пыльца а, переносится, я так понимаю, и нам дают какой-то опыт. Следуйте с золотым маркером и возьмите у Алисы новое задание. Так, где золотой маркер у нас? Так, так, так, так, так, а вот он. Пыльцу мы отнесли, мы молодцы. Теперь... А в курс, а в курс. То и задание принято. Летим обратно а, в Ули. Ну что, ребятки, как вам на первый взгляд игрушечка? Пожалуйста, ставьте свои лайки и комментируйте. Братишка Скороче обязательно прочитает ваши комментарии и ответит вам в любое а, время. Мы летим, ребятки, а, в Ули обратно. И это значит, что... Нас ждут совершенно сейчас новые открытия в этом удивительном пчелином а, мире Так, ускоряемся Ладно, попустую энергию лучше не тратить, лучше ее использовать на благо Современные пчелы существуют даже уже, уже около 30 миллионов лет Но более ранние виды пчел, возможно, произвели мед за целых 150 миллионов лет до этого Вот такие подсказки нам дают Так, а мы, значит, вернулись в були. Я выучила все основы И опять на, у нас болтает Алиса задания. А, это я уже болтаю Отлично то есть, королеве. Это что, это она и есть? Или мы еще пока до нее Ого, не добрались? тебе не терпится работать, да? Это опять Алиса, добрая, добрая ага. пчела. Но я не знаю, с чего мне начать. В Улье много работников. Разведчики, стражи, няни. Но большинство это медовые пчелы. Как и я. А я что, не медовая пчела? Что? Ого, мне нужно выбрать с кем стать? Нет, глупышка. Это решает королева. Интереснее уже становится. Золотой маркер укажет путь. Так, ну что ж, я так понимаю, у нас будет право выбора. Летим прямо. Двери перед нами открыты. Они раньше, кстати, были закрыты. Так, туда нам точно не надо. Вот он, золотой маркер. Летим на него. И вот по такому туннельчику спускаемся вниз. Это что у нас? Прям реально логово королевы. Здесь прям огромные огромные столбы из меда, а где королева сама? Куда? А, вот там, вот наверное королева. Давайте посмотрим, как же здесь все-таки обалденно, да? И что? Ох, какая здоровая она! Вы посмотрите, вот это я понимаю, вот это размерчик. Это прям честь для меня побывать в покоях у самой э, королевы. Стражи меня останавливают. Осадили? Осадили сразу меня со всех Тихо, сторон? Пусть мое новое дитя, подойдет ко мне. дитя скретч подойдет ко мне? Звучит, конечно, очень ну жутко. Что, так. Малышка, и что мне с того? Лети в большой мир и собирай пыльцу для роя. Так. Это мое самое главное задание на всю жизнь, я так понимаю. Выберитесь за пределы улья. И все? А Одна где... пчела спросила меня Хорошую ли службу могут сослужить дроны? Да, у них есть свои преимущества А что за дроны? Ты имеешь в виду дронов каких? Дроны, которые у людей? Да, которые летают Или какие-то у нас свои дроны есть Что это вы тут делаете? Что-то они тут, короче, заготавливают Все пчелы работают, а я себя чувствую я Здесь, здесь каким-то в этом мире Так, куда же мне надо лететь? Вылететь наружу я так понимаю по маркерам или вот на тот, тот значочек от двери типа выхода нам нужно лететь и все побывали мы значит в покоях у королевы она нам предложила вылететь в большой мир где мы и будем собственно сейчас заниматься нашими медовыми делами. Пчела показывает путь в танцы Существует два, два вида танца Один используется для локации на расстоянии менее 100 метров А другой для более отдаленных мест Показывают путь в танце. Надо запомнить, что это важное Информация, ребятки, важная очень Итак, мы вылетаем в большой мир Вот так вот это у нас выглядит, да Наша пчелка, значит, появляется в каком-то, не знаю, саду Или где-то, где-то, где, как это место называется, не знаю какой-то, да, городской сад, по всей видимости. Или просто парк. Да-да-да, то есть тут нас при приветствуют бабочки всякие, стрекозы. Короче, куча насекомых везде вокруг. А игрушечка красиво достаточно выглядит, да? А это кто такие? Это тоже пчелы полетели. Олень стоит. Да, игрушечка красиво, ребятки, выглядит, но мой, мой, мой слабенький компьютер с ней, я смотрю, плохо справляется. А это что за? Что за это такое рой? Это мухи какие-то? Или что это такое? Оглушили просто меня. Вы видели, какой большой рой Ого. мух был? Итак. Вот это трафик. Да-да-да, вот <смех> сбили буквально, да, малышку С пути. Да, погнали, давай. Пыльца, ребятки, это наше основное задание. И поехали ее собирать. Олень стоит. Олень вполне живой и настоящий. Но нам необходимо собрать 25 пыльцы. Я так понимаю, это не слишком сложно будет сделать, если у нас тут вот все... А, по пути сразу же подсказывается, сколько, где, чего нам нужно собирать Не забываем пользоваться нашим зрением а, супер-пчелы Которая а, указывает, какие цветы у нас эпичные, какие обычные и так далее Энергия, ребятки, у нас пчелиная копится Мы можем ее иногда использовать, чтобы лететь быстрее Я думал, забор это препятствие, но мы же настолько маленькие, что а, пролетаем через этот забор Смотрите, ребятки, даже люди здесь есть Интересно, а если к людям подлететь, как они будут реагировать Так, так, так, секундочку Но мне не нужно отвлекаться, ребятки, от задачи, а собрать пыльцу, цель Да, ребятки, здесь есть люди Это у нас карта парка Пчелиное зрение активировано Так, используйте пчелиное зрение Да, тут у нас даже карта Где Вы находитесь здесь, ага, понял Так Что-то болтают они там, ничего не понятно что-то ворчат они там, короче. Эй, люди, вы меня слышите вообще, видите? А если я подлечу? Меня могут зашибить, нет? Здоровенько! Чего тут обсуждаете? Я не понимаю вас вообще. Ладно, полетели дальше. У нас есть, ребятки, большие, великие дела. Нам нужно собирать пыльцу. Используйте пчелиное зрение, мне подсказывают. Так, используем. А, нам нужно собрать... А, Сколько? 4 единицы редкой Пыльцы желтые, то есть, а это зеленый у нас Да, я так понимаю, зеленый не вариант А желтую нам нужно собрать Вот, я ее вижу, желтая, раз Так, вот это желтый цветочек Ага, вот это желтый цветочек а, Надо, кстати, не перебарщивать Потому что рюкзачок, так сказать, у меня, ребятки, не безграничный И он может перепол... переполниться в любую минуту Так что мы соберем столько-то желтой пыльцы И что? Вон там пчела Она так. плохо выглядит которая. А поговорить с расстроенной пчелой. Давайте подлетим. Так, на скорости, на скорости, ребятки. Где раненая пчела? Где пчела-то я вообще не вижу ее. Покажите привет. мне ее. Ты в порядке? Привет, привет. Ты не можешь вернуться волей? Больная пчелка Джеки. Что, мне Что с тобой, пчела? А что с тобой произошло-то? Следовать. А следуйте за пчелой. Попробуйте не пропускать цветные кольца и бонусы. Избегайте столкновений с препятствиями на пути. Подожди. Давайте попробуем. Итак, погнали. Куда нам нужно? Я... Мне сказали, нужно куда-то лететь. Попробуем, ребятки. Ускоримся. Ага, вот она пчела. Интересно, я смогу за ней угнаться, нет? Какая она быстрая. ой ой ой, -ой сейчас врежусь. Стой, так. Главное мне а, не промазать. Главное не промазать, ребятки. Лететь в эти кольца. Тихо, тихо, тихо. Что-то как-то она быстро летит, мне кажется. Это пчела. Надо догнать ее или что? Или надо просто до какого-то определенного места Я хочу долететь? Стой, стой, стой. Что-то как-то здесь ветрено. Как-то здесь прям ветрено было. Стой ты, куда ты полетела то полетела-то? Мне нужно срочно тебя допросить. Так, ускориться, к сожалению, я не могу. Ой, как она резко повернула. Вот такой, ребятки, у нас симулятор пчелы. Вот так вот мы здесь исследуем, пока что летаем в внешний мир. Да, то есть пока никаких опасностей, ничего нет. Мы просто-напросто варимся во всем этом отделе в пчелином мире. Ну стой же. Догнать не могу ее. Какие-то мухи. Мухи, кстати, вроде как затормаживают. Так, так, так, так, так. Строго, строго, строго в кольца летим. Так, куда мы прилетели? Какой-то пикничок здесь на природе, я смотрю. Ага. Это что за вкусняшки? Ни хрена себе. Вот это, я понимаю, обед. Как раз, ребятки, пришло время перекусить. А тут такая, знаете, такая, такое место интересное. Люди отдыхают. А мы тут летаем, значит, и смотрим. Это кто? Это Асажи? Это оса О нет, оса, будьте осторожны Так, и что мне, улетать? Ты за то, что мой обед. Так, да ты что, а? У меня тоже да? есть оружие, я могу Это им воспользоваться Так, что, удирать будем? Бой, когда индикатор горит голубым Ставьте блок красным Атакуйте Атаковать, значит, правая кнопка мыши А блок левая Точнее, наоборот, атаковать левая Блок правая, попробуем Готовьтесь к битве, ну что ж, приготовились Один Так, что у нас? Ой, не сдавайтесь, что-то я неправильно сделал Видимо, так, три, два, один, ноль Так, значит, это что у нас, блок? Это атака Так, что получается Что-нибудь, нет? Так, еще разочек Так, атака, атака, атака Или тут надо было Блок ставить? На синих это блок Наверное, да? Так, красный это атака, это блок А, все понял, я просто неправильно делал Друзья, неправильно То есть тут блокируем, значит это Мы типа предугадываем ее действие. Так, блин, это блок Да что ж ты будешь делать-то? Иногда, ребятки, немножко путаюсь Ну, ничего, сейчас попробуем еще раз Так, это у нас значит Ой, это атака Атака Один удар пропускаем. Так, красная это атака Синий блок и атака, еще разочек. Вот такая, ребятки, боевочка у нас тут не очень-то незамысловатая. И достаточно легко нам все дается. То есть без каких-то определенных навыков мы можем победить. Так, дальше. Так, атака, атака, атака. Все, замочили мы, значит, АСУ, которая попалась на, на нашем пути. И да, есть у нас тут ХПшечка, и у нас осталось. Этих хпшек не так уж и много. Но нас здорово потрепали, если честно. Ну, первый раз. С меня хватит, но вы меня еще увидите. Да ладно. Буду ждать встречи. Эй, здесь безопасно. Выходи. Ага. Ты можешь лететь домой. Спасли пчелу. Больная пчелка Джеки. Припоминаю. я съела кусочек гнилого яблока. И что? Вкус был Зачем ты жрешь Ох, всякую хрень? Меня тошнит. Ты только здесь не это, не надела делов. Тебе назад кто поможет? Я, я помогу, или кто-то? Большая семья. Ой, спасибо. Спасибо, скрыч. Сладости. Люди оставляют вокруг много еды и даже фрукты. Вы можете получить пчелиную энергию, если будете их кушать. С помощью пчелиного зрения вы сможете найти сладости, чтобы перекусить. Садитесь на сладость, используя э, вертикальное рулевое управление Q или я же e. Время домой. Да, давайте поедим. Так, что у нас? Вот сюда можно присесть? Так, промазал я. И это что у нас? Подвиг обновлен. Сладости. Так, я что-то сел куда-то и ничего не видно. Я не вижу, как я ем сладости. Мне хотелось бы на это посмотреть, конечно же. Так, секундочку. Вот мы присели на сладость. Ну, я так понимаю, я уже поел. И у меня энергия на максимум. Мне предлагают вылетать обратно в Ули, друзья. Ну что ж, полетели. Тут, я смотрю, просто развлекуха какая-то. Танцуют люди, тусуются, да, то есть на пикничке. Че, ребятки, отдыхаем, да? Че, как у вас тут дела вообще? Нормально все? С вами тут все нормально? Нет, что-то как-то я медленно летаю. Или это такое управление? Так, все реально медленно. Это из-за того, что я перегружен или что? Или просто усталость какая-то? Да, вот такая у нас тут тусня, друзья. То есть классная тусовочка. Люди танцуют, люди отдыхают. Ну что ж, а у нас, ребятки, время лететь домой. Давайте возвращаемся в Ули. Посмотрим, что нам там скажут. Пчелиной энергия у меня достаточно. А потому можно лететь на максималках. Ускоряемся, друзья. И так мы быстро прилетим. Теперь я понимаю, ребятки, что вот эта скорость, которая у меня максимальная, она не такая, оказывается, быстрая, потому что лететь нам придется далековато. Хорошо, что у нас указывается везде, куда нам надо лететь, вместо нашего улья. Что это тут за тусовка возле дерева, возле моего, а? Что вы здесь собрались? Вы кто такие? Люди. Кто такие? Вы а, что здесь делаете? Это, по-моему, какая-то бригада строителей. Что они тут делают? Они Подозрительные люди. Они с, они с пилой, ребятки, с пилой. Возвращение в вули. Если вы хотите вернуться в Ули, следуйте за символом на компасе. Они, ребятки, с пилой. А это говорит о том, что наверняка наши деревцы скоро подпилят. Потому что оно мешает. А оно на самом деле очень старое и очень красивое. Ну и уже, как видите, подзасохшее. Но дом для пчел здесь просто идеальнейший. Тут, ребятки, реально кипишь и все пчелы прям в, в панике. Это говорит о том, что, скорее всего, сейчас наше дерево спилят. И весь наш дом разрушится. Тихо. Что у нас, собрание, да, совещание? Главная пчела сейчас будет выступать. Что-то, ребятки, происходит с нашим домом. Ну да, это понятно. Похоже, они уже вернулись. Вот так вот. Сейчас я понимаю, за разведчика придется мне сыграть. За пчелу мы обычную сыграли. Мы семья. Наш Рой одна большая семья. Ведь мы все дети одной материи. Мой первый день работы с пыльцой. Я столкнулась с бедой. С бедной растерянной пчелкой, которая заболела от употребления плохих фруктов. Я помогла ей вернуться домой. Пропускаем. Или надо подождать. Я не знаю, что надо сделать-то. Пропускаем. Компас. На компасе отображаются символы улья и квеста. Когда рядом появляется испытание, на компасе отображается и его а, значок. Так, давайте-ка пролетим. И что нам, Куда? Куда нам нужно? А, нужно мед принести. Давайте, оставляем на мед, мед на место. Эпичная, эпичная пыльца нужна, да? Это Но эпично как минимум звучит. Думаешь? Может, стоит слетать в библиотеку? Да, ну давай, сейчас летаем. Откройте мне только двери уже. Я понял, где библиотека. Но откройте мне двери. Двери откройте. Или мне рано еще туда. Или вы еще не сказали? А, вот она библиотека. Ну давайте слетаем в библиотеку и посмотрим. Поищи зацепки в библиотеке, мне говорят. Сейчас поищем. Что мы можем найти в библиотеке Нам скажут, как, где лучше искать пыльцу а, Точнее, эпичные, эпичные растения Подвиги Ваши подвиги хранятся в меню игры и в библиотеке улицы Завершенные подвиги, текущие подвиги дают вам очки знаний То есть мы что, развиваться можем? Поищите зацепки по месту Так, какие зацепки-то? Где эти зацепочки? Это что у нас такое? Это у нас пчела Что она делает? А что тут можно? А, это можно, наверное, как-то развить это все дело, да? Дерево типа умений, или что это такое? Так, а это что такое? Да, здесь много мест с Много места то где? Мне нужно проверить их все. А, какие интересные места надо проверить? Надо сюда нажать, что ли, или что? Выберите снаружи, чтобы найти. То есть, и все. Я-то думал, здесь будет, не знаю, что-то какой то Э, не знаю, важный пчел Который мне поведает тайную информацию Как лучше, где лучше искать А тут всего лишь мы залетели И типа все, да неверия. Ну да ладно, короче, вылетаем обратно И ищем, ребятки, эпичную пыльцу Где-то выход здесь же был Вот он, выход у нас Открылся нам выход И идем, ребятки, на выход Так, во... в волосках пчелы может быть до 5 миллионов пыльцевых зерен Ни хрена себе вот это да. Эй, так. ты была в библиотеке, да? Старая пчела Джейми. Подойди, я тебе кое-что расскажу. У них есть имена, у каждой пчелы, ребятки, есть свое имя, учтите. Так, получить информацию от старой пчелы. Пойдемте, посмотрим, что нам скажет эта старая пчелка. Ищешь эпичную пыльцу. Ну, типа того, да, вот отправили меня. Посмотри в зоопарке. Там есть милая леди. С чудес. Ага. Я станцию, чтобы показать себе, как добраться. А, без танца вообще никак. Танец, а повторяйте движение вашего партнера по танцам. Вверх-вниз, влево-вправо. А, давайте посмотрим. Ну, это типа того, как мы дрались, да, только здесь уже танец будет. Так. Все правильно? Так, и вверх, что ли, или что? Так, вверх и вправо, да? Так, вверх и вправо. Точнее, влево. Так, вверх, вниз, вправо, влево, вниз. Ага. Так, так, так и вниз. Отлично. Что, с первого раза, что ли, получилось? Поняла. То есть она мне, типа, сказала э, какой-то секретный код прибудет со мной пыльца. Отлично. Так, испытания. Очки знаний даются за прохождение испытаний. Маркеры делятся по типу. Голубой гонка, розовый танец, красный битва, оранжевый. А, ужалить. А, хулигана, зеленый спор а, пыльцы. Пропускаем. И что мы видим? Так, отправляйтесь в зоопарк. Это достаточно далеко, наверное, будет. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Ну, ускоримся. У нас же есть ускорение. Так, эпичная пыльца. Вот это же что, разве не эпичная пыльца? Если мы будем пользоваться вот этим зрением нашим, вот это, по-моему, а, это просто нам здесь надо остановиться, принять участие в испытании танцем. Давайте попробуем. Чего же ты ждешь? Ты не можешь унести еще больше пыльцы. Так, видишь? Мне нужно вернуться в улей. Ну, у меня знаю, вообще нет пыльцы так-то. Но здесь рядом растет такой потрясающий цветок. Какой можешь цветок? Собрать с него пыльцу. Да, наверное, смогу. Конечно. Я помогу тебе. Ну погнали. Че-то потанцуем что ли? А вниз, вниз, вниз, в право что ли было? Право. Так и влево. Вниз, право и влево. Отлично. Я пошел испытание танцев. Путь. Так, ладно, понял а, Вы сделали это, да-да-да Это что такое, это у нас вкусняшки Кстати, да, вот эти вкусняшки, они могут восстановить а, Нашу энергию, я так понимаю Вот, смотрите, мы их кушаем И восстанавливаем энергию Да-да-да, так и есть Отлично, мы насытились, насладились этими вкусными ягодками И теперь можем С большой скоростью Выдвигаться Так, куда мне выдвигаться-то нужно? Ага, вот вижу синий маркер подсвечен Ясно, пойдемте подлетим, посмотрим, что там находится на синем маркере-то. Тут у нас зоопарк, сколько животных ходит, прям глаза разбегаются. Не знаю, на кого посмотреть, что-то как-то здесь ветрено, что ли, или мне кажется. Так, что здесь у нас такое? И найти суперцветок. Так, что-то я как-то пролетел быстро. Но мне, наверное, надо было спуститься вниз. О, это тот самый суперцветок, что ли, или что это? Суперцветок, друзья! Так, подвиги обновлены, танцевальная лихорадка, вы открыли что-то там. Так, ладненько, это я понял, у вас есть 500 одно, 541 очко знаний. Так, эпичные цветы, друзья, посетить зоопарк мне нужно. Вот там, скорее всего, вот та точка, мне нужно туда. Это, я так понимаю, побочный квест, типа, выполнил или что это было? Так, да, но мне нужно именно вот сюда. я в зоопарке, здесь какой-то курятник я так понимаю, да, и в Вы можете найти информацию о животных и растениях в глоссарии. Каждый раз, когда вы узнаете что-то новое, сюда вносятся записи. А, курицы. Курицы. курицы, да. Могут Они клюнуть. Яйца, Мало не мы. покажется. Но и не едят мед. Они едят пчел. Да, да, да. Есть такое у них минус. Так, что у нас здесь такое? Давайте посмотрим. Красный, принять участие в испытании битвы? Конечно же, теперь я знаю, как правильно что? надо драться. Опять это оса. Не ос. Да, вот ожидал как раз таки, ожидал. Так к Вам здесь не рады. Как я ну что, давай приступим уже, ближе к делу. Готовимся к битве, давайте наваляем этой оси. Теперь-то я знаю, как это делать грамотно. 100 из 100. Так, раз, два, три Идеально просто Идеальные комбо-удары Так, давай-ка еще разочек Так, блок, атака, блок, атака Вот такие, ребятки, у нас боевочка Вот так вот у нас выглядит, такого аркадного плана Так, здесь, значит, атака, атака И еще раз атака Опять идеально Ну что ж, еще один удар и тебе кранты Аса, Так, так, так я так понимаю, опять идеально, друзья, по-другому не умею. Просто-напросто мне уже хватило одного раза. Я там чуть не проиграл, но сейчас уже просто без шансов. У моих противников просто нет никаких шансов. Наваливаю налево и направо. Следующий раунд. Как, еще один раунд? Ни хрена себе. Я-то думал, только одна у нас здесь осад. Я сколько должен здесь оста перебить сейчас? Давайте попробуем тогда. Это и осе наваляем. Так, так, так... Идеально, значит, справляемся пока, что наносим сильный удар, практически критичный для нее. Опять наносим удар, лобовая атака, так, еще разочек, так, блок, атака, блок, атака. Просто идеальнейшим образом у нас как-то получается. Еще разочек, так, так, а что она жала мне атакует? Она просто бодает тупо эту асу и Все. Ну так что, победили мы еще одну осу Есть ли здесь еще осы, я не знаю Наверное, есть Две осы я уже расхреначил Победа Но ты еще Кого я увижу, тебя что ли? Все, это испарилась уже, забудь Увидишь, увидишь, что-то меня постоянно пытается напугать Так, а мне куда надо сейчас лететь -то? Давайте вылетим в окно Нет, нельзя, в окно здесь слишком мелкая сеточка так, а здесь откуда вообще вылететь-то можно? Я, похоже, в курятнике, да, в самом центре зла. Ага, вот это эпичный цветок. Давайте-ка посмотрим. Или это обычный цветок? Нет, это ни хрена не эпичный цветок. А мне нужно, по идее, другие цветы собирать. Так, куда летим дальше? Мне показывают стрелочки. а постоянно, друзья, отвлек отвлекаюсь от своей цели. Мне попадаются постоянно какие-то передряжные ситуации, которые которые мне немножечко... Немножечко меня отвлекают, ребятки. Так что мы сейчас концентрируемся на важном, лети вот к той точке и посмотрим, что же здесь нас ждет. Так, да, я так понимаю, здесь уже наша финишная черта. Это куда я сейчас упрусь? Это что? А, это видим Это что, стекло, типа, да? Стекло вольера? А, я, да, я даже не понял, ребятки, сначала, что это стекло. Но врезался я здорово в него. Лоб себя расшиб. Так. Ну что ж, ребята, вот такой симулятор, бисимулятор, симулятор, симулятор пчелы, животные. и мы сейчас видим больших животных. Если так, значит, это носорог. Права, мне нужно подлететь Давайте подлетим. Ну, надо посмотреть сначала, есть ли здесь эпичные цветы. Пока что ничего не видно. Так, мне предлагают полететь куда-то вот туда. Ну, животных мы посмотрели. А, животных... А зачем поближе? Куда поближе-то? Мне нужно по ключевым точкам лететь. Блин, опять это, это, это стекло вольера. Что ж ты будешь делать-то? Оно постоянно мне мешает. Так, эпичные цветы, где... Ага, красные. это же эпичный цветок. Мне нужно их собирать самому и не ждать, когда, допустим, это кто-то сделает еще. Так, где еще красные цветы? Это все желтые. По-любому, вот в этом вольере, откуда я сейчас вылетел, наверное, были все-таки красные цветы. Надо было лишь только проследить, как следует здесь все просканировать своим эпичным зрением. Так, летим, ребятки, давайте облетим весь вольер И посмотрим, потому что я думаю, что Здесь все-таки есть эпичные а, Цветы Черт, черт, черт, сейчас врежусь куда-нибудь Нет, здесь уже пошли зебры одни Так, так, так Здесь что, нет никаких цветов, нет, нету никаких цветов Да, на самом деле сложновато что-то искать А мне нужно, по-моему, 4 эпичных цветка найти Так, здесь что у нас есть эпичного? Нет, только все зеленое, белое Белое, зеленое, а где же эпичное? Мне все-таки предлагают Лететь туда, на стрелочку так, так, так, давайте не будем тратить наше супер... Супер зрение. Кто-то там странные звуки издает. Это кто тут такие звуки издает? Ты кто такой? Это бегемот у нас? Ни хрена у него пасть. Я думаю, если в пасть ему залететь, то тогда будет полный карантина. Он нас просто слопает, этот здоровый бегемот. Такое ощущение, как будто бы у нас... Ой, ой, ой, ой, он пытается от меня отмахнуться. А если он реально меня сожрет? Может быть такое, что он возьмет и меня и сожрет? Это здоровый бегемот Вот так он головой мотает В разные стороны Я пытаюсь сейчас его рассмотреть Пытаюсь рассмотреть этого Большого зверя Так, ого, вы открыли бегемот Обыкновенный в глоссарии То есть я пока на него смотрел, ребятки, я его открыл То есть нужно находиться рядом с животными Чтобы о них получить какую-то Информацию Я открыл, значит, зебру Это надо подлетать поближе а это у нас носороги, я так понимаю, и здесь. Нет, тут эпичных цветов я не наблюдаю. А носорога как открыть? Носорог рок-рок. Идет. Крокодил, дил, дил, который плывет. Я даже сомневаюсь, что это симулятор пчелы. Скорее всего, симулятор зоопарка какой-то, да, получается. Так, ладно, летим дальше. Вы открыли белый носорог в глоссаре. Проверить архив. Не знаю, где у нас архив находится, но если поклацать по каким-нибудь кнопочкам, ничего не открывать. Так, ребят, летим. Короче, у нас есть цель. Нам необходимо сейчас достичь вот той вот точки. Вот той точечки, где нам, наверное, что-то скажут. И, возможно, мы здесь найдем эпичный цветок. Все белое почему-то. Белое, желтое, зеленое, но эпичного ничего здесь нет. Давайте подлетим сюда и посмотрим, что здесь у нас интересного. Так. Какое красивое место! Красивое, а цветы где? Здесь так много животных и людей. Да, собаку вижу. Но мне нужно сосредоточиться и найти цветочницу. Да, я понял тебя. А, точно. Я, кстати, один цветок нашел уже. В корзине цветочнице всегда есть легендарные цветы. Попробуйте ее найти. Твой аромат очень редких цветов. Так, вот она, похоже, ходит, да? Цветочница. Должно быть, цветочница Вон она близко. Вот, вот цветочница идет с корзинкой. И мне от нее как раз таки и нужны эти эпичные самые цветы. У нее их целый, целая корзинка. Так, давайте подлетим сюда. К цветочнице. И захаваем эпичные цветы. Так, два цветочка есть. И... Вот, да. Подвиг обновлен, тяжелый случай. Но мне нужно больше, чем это. Так, еще надо еще вижу одну искать. Пчел. Где? Может, они Где другие пчелы? Где они? Я не вижу. их. Короче, мне надо на следующую точку Полетели, друзья, полетели Она где-то увидела других пчел Смотрите-ка, собачка играет Это же собачка, да, или кто это такой? Да, смотрите, собачка, пузатый какой-то здесь стоит Ни хрена себе, но болтают они непонятно о чем Пузатый, ты что там рукой машешь? Ты от пчелы, что ли, отмахиваешься? Да, я понял, что она от пчелы отмахивается Так, здесь, значит, все, значит, летим дальше Вот туда, вот на ту точечку А здесь что у нас такое зелененькое? Это тоже какое-то событие Так, мы, в общем-то, не отвлекаемся Нам необходимо сейчас добраться до места Нам необходимо, ребятки, выполнить главный квест Играем в би симулятор в симулятор пчелки а, Пожалуйста, ребят, комментируйте, задавайте свои вопросы и, Братишка Скрыча обязательно по этому поводу вам ответит Так, что у нас, следующее задание Привет. И не мы знаете, что, видим где, здесь растут других цветы? пчел Ну так что, знаете или нет? Конечно, давай на спор, гонка если ты меня догонишь, я расскажу тебе. Ну, давай, без проблем. Короче, вот так вот, ребятки, здесь и происходят разные события. То есть, нам необходимо собирать ли пыльцу, воевать ли с другими пчелами. Можно заниматься преследованиями, вот такими вот гонками и так далее. То есть, много чего интересного, что может, ребятки, нас и вас заинтересовать. Ну что ж, давайте попробуем догнать эту пчелу. И, наверное... Давайте посмотрим сначала, сможем ли мы догнать ее. Ну, судя по прошлой ситуации, я вполне с этим справился. Но меня сейчас куда-то ведет вообще в подземелье, в какую-то кротовую нору, что ли. И пчела, кстати, от меня очень сильно быстро удаляется. Тихо-тихо-тихо-тихо, меня как-то выбросило. А, никаких у нас здесь, ребятки, плюшек нет в плане ускорения и прочего. Мы по пути должны собирать всякие ускорители себе так так так на самом деле ребятки не очень-то просто а с этим совсем делом управляться мне так кажется что ой врезался пчела от меня уже давно давно улетела а нет вон она я вижу кстати ее по э, линии которую она за собой оставляет но она достаточно далеко улетела от меня так я пропустил мне кажется одну я пропустил по ходу да Походу я, ребятки, провалил задачу Не буду, ребятки, сильно зацикливаться на этом На всем деле, в общем, вы поняли, думаю, что Это уже за игрушечка. я тоже, подойдет Она реально для расслабона, для кого то Спокойного времяпровождения Ставлю, конечно же, твердую, уверенную Шестерочку по 10 Бальной шкале, как мне показалось Здесь не хватает немножко а, динамики Не хватает немножко функционала, но это, ребятки Может быть, предвзятое мнение, мнение Потому что я ее, в нее еще толком Не поиграл, ну а что, ребятки, думаете вы По поводу данной игры? Пишите, пожалуйста, свои комментарий. Давайте наберем на эту серию хотя бы 150 просмотров и 50 лайков, чтобы братишка Scratch продолжал прохождение этой интересной. И главное, что новой игры. Ссылочка на нее будет в описании. Играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея. До новых встреч!